Ребят, в прошлом выпуске спрятан пин-код. Удачи! Привет! Это праздничный выпуск новостей Warface. И я, Лера, как обычно, расскажу все самое свежее о нашей любимой игре. Смотрите сегодня. Праздники к нам приходят. Подарки защитникам Отечества и настоящим женщинам. Идет работа над этими модельками, над этими скинами. Знакомство с командой. Евгения Голанцева. Валькирия игрового сообщества Warface. Вы можете видеть меня на форуме под ником Jane McNamara. Рекорд наш. Как Warface с вашей помощью. Вошел в историю. Вы лучшие. Большое вам спасибо на время, уже почти что полночь. Зашел в Арфейс и начал гонять как сволочь. Слышите? Это наши ребята, группа Конфликт. Понравилось мне тоже. И я решила подарить им к 23 февраля очень оригинальный подарочек. Мне кажется, этого мало. Да, может еще. Решил мертвого пацана. Разбег... Вот еще. Вот лечу, достал... И, конечно же, ребята, вас ждет внутриигровой подарок. И в преддверии Дня Защитника Отечества всех воинов ждет особенное обновление. Привет! Я хочу вам рассказать про новую карту в режиме подрыв под рабочим названием Фабрика. Действие происходит в индустриальном районе, так что будет вас окружать много цехов, труп, машин, ящиков и так далее. Мы сделали эту карту в классическом стиле этого режима. То есть у вас будут четкие ясные проходы к месту установки бомбы. Также много мест, где вы сможете проявить свои тактические навыки в нападении и в защите. Территория завода разделена каналом, которая атакующая команда сможет пересечь по трем основным путям. Но, используя командную игру, вы сможете перебраться на уровень выше, где вам будет легко ориентироваться в боевой обстановке, координировать своих напарников, а также вести огонь. Карта очень интересная, красивая, и любой класс сможет навести панику в рядах противника. Я истекаю кровь, За игровую валюту можно будет приобрести новые перчатки для инженеры, которые доступны в раритетной ветке. Это аналоги в лавровых перчаток, которые на данный момент доступны только за кредиты. Они позволяют не только быстрее перезаряжать оружие, но и увеличивают скорость смены оружия. Мы не забыли про 23 февраля и решили преподнести вам подарок, а именно скин с четырьмя уникальными шлемами для каждого класса. В них вы будете выглядеть нереально круто и вообще очень сурово. И те, кто вас увидит в игре, если не умрут от зависти, то будут отдавать вам честь 100%. Уникальность этих скинов заключается в том, что они максимально приближены по виду к тем, что используется в русской армии и в спецназе. Общение внутри игры — это очень важная составляющая любого онлайн-проекта, поэтому в этом обновлении мы представляем вам новую улучшенную версию внутриигрового чата. Одним из основных нововведений стало объединение списка друзей со списком членов твоего клана. Раньше нужно было заходить в специальную вкладку, смотреть, кто онлайн, кто не онлайн. А теперь ты просто в правом привычном блоке можешь отправить личное сообщение любому из своих друзей, членов клана, позвать их, принять участие где-то. Кстати, это тоже стало дело значительно удобнее. Достаточно просто нажать специальную стрелочку, чтобы присоединиться к игре, в которой уже находится твой друг, или пригласить его в комнату, в которой ты сейчас находишься. Дорогие наши защитники, точно не останутся без подарков. Ну а что же мы, девушки? Ведь 8 марта не за горами, цветы и конфеты оставим для неженок. Настоящим воительницам Warface разработчики приготовили отличнейший подарок, который только подчеркнет нашу женственность. Мы уже говорили о планах добавить в игру женские модели к 8 марта. И сейчас вы видите уникальные кадры из студии Crytek, на которых показано, как идет работа над этими модельками, над этими скинами, которые совсем скоро появятся в игре. Вот это интересный момент, обратите на него внимание. Уверена, что мужчины тоже оценят достоинство женских скинов, а также с удовольствием посмотрят нашу традиционную рубрику «Знакомство с командой Warface». Ведь сегодня там та самая девушка, которая постоянно общается с вами. Привет, меня зовут Женя. Я специалист по работе с сообществом или комьюнити-менеджер, если вам более знаком этот термин. Вы можете видеть меня на форуме под ником Джейн Макнамар. Работа комьюнити-менеджера заключается в том, чтобы сообщество было счастливо и всем довольно. Мы сообщаем вам новости, мы придумываем для вас развлечения, мы отвечаем на ваши вопросы и мы следим за тем, какое у вас настроение. Я работаю в компании уже достаточно долго, около трех лет. У меня большой опыт. Это очень сложно посчитать, сколько информации приходится обработать. Это очень много. Например, в случае разбора конкурсов бывает так, что я успеваю за день просмотреть несколько тысяч рисунков или несколько сотен видеороликов. Но в конкурсах прежде всего я хочу сказать, что нет такого понятия, как проходная работа. Это в любом случае, если это не плагиат, то это чьи-то вложенные усилия, чьи-то вложенные время. Это в любом случае здорово. Мы рады каждой работе. Да, конечно, соотношение реально шикарной работы, которая вин просто, победа, галерея, там, трактовка, таких где-то процентов может быть от 3 до 5, крутых работ где-то процентов 15, остальное уже чуть-чуть послабее, то есть надо постараться. Ну и, конечно, попадаются работы, которые просто радуют нас, веселят, мы сохраняем их себе на память. Среди наших ближайших планов это конкурс, ну, так сказать, музыкальных произведений, посвященных Warface. Нам очень интересно, что может из этого получиться. Мы заранее уже купились все дорогие наушники, готовы слушать. Ну и также мы хотим снова э, попробовать набрать редакторов на нашу замечательную базу знаний, чтобы она засияла новым светом. Я играю в Warface, как и каждый человек в команде. Но, ну, к сожалению, удается не так часто это делать. Ну вот все почти новогодние выходные я провела. Определить любимый класс непросто. Но пока мне больше всего нравится «Штурмовик». Надеюсь, даже самым отъявленным скептикам Женя доказала, что в Warface играют все. И смелые мужчины, и прекрасные девушки. И недавно они собрались на одном сервере и установили новый мировой рекорд. Сегодня... Очень знаменательный день для э, нас, для нашей игры, для Warface, для компании Crytek, для Mail.ru и в первую очередь для вас, для наших игроков, которых мы очень любим и очень уважаем. Сегодня мы установили рекорд, который составляет 145 тысяч игроков, одновременно пребывающих на сервере. Нет слов, чтобы выразить то, насколько мы рады тому, что у нас такой комьюнити, как вы, вы лучшие. Вы помогли нам побить все возможные рекорды. Я уверен, что ни в одной игре не будет такого классного комьюнити, который сможет в ближайшем будущем побить наш рекорд. Вы лучшие, большое вам спасибо. Для нас это очень важно, потому что это наш первый рекорд, это такой большой опыт. И я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие сегодня в этом забеге, в этом марафоне. Мы все, это наша общая победа, мы все это сделали. Спасибо вам. Для наших игроков, которые помогли нам установить рекорд, мы приготовили очень классные подарки, которые вы уже, в принципе, получили на данный момент. Очень классный топоре который впервые появился в игре, и в этом, собственно говоря, его уникальность. Лично мне он очень нравится, я с ним наигралась вообще-вообще. Также мы выдали 500 корон, за которые каждый мог купить себе какой-то классный кравновский предмет. Спасибо за участие. Всего хорошего. Понятно, после такого грандиозного рекорда Варфейсу прямая дорога в большой киберспорт. Тем более вы буквально завалили нас своими просьбами и вопросами на эту тему. Внимание на экран. Всем привет. Вы часто спрашиваете нас и пишете нам по поводу киберспорта, даже предлагаете свои варианты, как проводить турниры, кто-то даже проводит турниры. Сейчас, в качестве небольшого спойлера, я вам скажу, что уже этой весной у вас будет возможность поучаствовать официально в киберспортивной дисциплине Warface. Как это будет проходить и когда это будет проходить, будет объявлено отдельно официально. Но сейчас, если вы еще не начали тренироваться, то самое время начинать. Тренируйтесь, следите за обновлениями. Увидимся в игре. Меня часто спрашивают, на каком сервере я играю, если у меня любимый класс, приглашают на ПВП и зовут нагибать в подкате. Когда-нибудь я отвечу на все ваши вопросы. А пока на ваши вопросы ответит Кирилл. Появится ли в игре новая ПВЕ-миссия? Уже совсем скоро эпицентр противостояния Blackwood и Warface перенесется на новую территорию, а это значит, в игре появится Множество новых, интересных, динамичных, увлекательных PvE миссий а также ПВП-карты в новом дизайне, с новыми ландшафтами. Следите за новостями, пока все карты раскрывать не будем. Обсуждайте на форуме, я уверен, что вам есть о чем поговорить. Увеличит ли отдачу АК-47 в режиме прицеливания? Автомат достаточно недавно появился в игре, и подобные выводы делать еще рано. Но, на наш взгляд, низкая отдача в режиме прицеливания компенсируется отсутствием оптического прицела, поэтому введение точного огня, особенно на дальних дистанциях, требует достаточно большой сноровки и упорных тренировок. Будут ли введены дымовые гранаты другого цвета? Ну, может быть. 8 марта розовых добавлять точно не будем, дальше пока не скажу. Возможно ли вот метательных ножей в игру? Появится ли в игре возможность сменить имя своего персонажа? Подобные вопросы периодически встречаются на форуме, и мы понимаем, что данная функция достаточно важна для наших игроков. Но ее внедрение в игру связано с определенными техническими сложностями, которые... Мы планируем победить еще до начала лета. Поздравляю с праздником настоящих защитников Отечества, а также прекрасную половину с нашим женским днем. Не забывайте про подарки. А теперь музыку в студию. Пока! Смелые мужчины и прекрасные женщины. Девушки. А кто их там разберет? Много-много-много. Скоро-скоро-скоро. Это же нормально. Который лишь подчеркнет нашу женственность. Проходи, проходи. А там в комментариях, кстати, писали, то, что что это она виляет из стороны в сторону. Многие из наших игроков уже достигли максимального максимума. Меня часто спрашивают, на каком сервере я играю, какой мой любимый класс зовут... Нагибать и нагибаться. А, скин с четырьмя... черными ну кто то ржет. Да. Сейчас, подожди. Тихо там. Но ты не неугомонный просто. Я сказал, фабрика или зовут? Так, все, поехали, давай. Кто проснулся? Режиссер проснулся? Подходит к концу... Наконец-то... По... Нет, наконец-то к концу нельзя, да. Рисуйте у меня шаржи. Присылайте деньги, oh номер моей карточки. <свист> <свист> а, мне, по-моему, больше нечего сказать.